Сегодня на обзоре у меня новый fast проект. Кто не знает, что такое фасты, fast фаст проекты это высокорискованные проекты, которые могут работать день, два, три, неделю, месяц. А может вы только зарегистрируетесь, закинете сюда деньги и он сразу же закроется. Под каждым своим видео я оставляю ссылку, там где вы можете ознакомиться с правилами инвестирования в интернете. Никогда не инвестируйте последние деньги, либо же заемные деньги я вам всегда рассказываю и показываю возможности заработка в интернете где можно заработать деньги а решение входить в тот проект либо же пропустить его вы уже принимаете сами я за ваши деньги ответственности нести не буду кому интересен вот такой способ заработка на фаст проектах рекомендую перейти в мой телеграм канал телеграм чате сегодня человек который меня смотрит обычный пользователь который меня смотрит он выложил статистику по данным фастам и он на протяжении длительного времени там заработал около 700 долларов на вот таких вот проектах заходя туда сам никого не приглашаю а когда вы будете приглашать вы здесь будете зарабатывать больше чтобы здесь вот пригласить людей здесь нету ничего плохого потому что в нашем мире банки, магазины, все, все, что, что вы видите, все, чем вы пользуетесь, они все зарабатывают на партнерской программе. Вот, переходите в мою партнерскую программу, здесь вот есть ссылочка для регистрации, вы ее копируете, раздаете друзьям, партнерам и будете зарабатывать э, вот таких вот фастах на партнерской программе. Э, ссылку я всегда оставляю под видео, вы переходите на мой сайт, здесь у вас есть телеграм-канал, куда вы можете подписаться. И есть ссылка на сам проект. Приходите по данной ссылке, попадаете на мой сайт. Здесь вы читаете полностью описание про данный проект. Минимальная сумма инвестиций 9 долларов. Минимальная сумма вывода 2 доллара. Время обновления задачи в 12 часов по сингапурскому времени. Чтобы приобрести VIP-1, он стоит 9 долларов. Пополняете на 9 долларов, покупаете VIP-1. Пополняете на 27 долларов, покупаете VIP-2. Выполняете на 73%, покупаете VIP 3% ну и так далее. Партнерская программа 1 уровень 7%, 2 уровень 3% и 3 уровень 3%. Есть официальный канал, куда вы можете вступить, следить за информацией. И есть вот служба поддержки. И вот здесь будет кнопочка регистрации. Нажимаем на нее. Здесь в первом поле прописываем свою электронную почту. Второе поле прописываем пароль. Третье поле подтверждаем пароль. Четвертое поле прописываем пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться». Далее попадаем в вот такой вот кабинет. Здесь вы также можете ознакомиться с VIP-тарифами. Вот они здесь есть. Также здесь на этом сайте есть языки. Выбираем вот язык. Выбираем любой, на котором вы говорите. Далее, чтобы здесь зарабатывать, идем в «Ресерч». И на этот адрес кошелька пополняем ту сумму, на которую вы хотите сюда зайти. Например, вы хотите открыть VIP 1, пополняем на 9 долларов. После пополнения нажимаем кнопочку Submit. Далее идем в VIP. Здесь нажимаем Jump Now. Покупаем тот VIP, на который вы пополнили. Далее переходим на главную страницу. Нажимаем на тот VIP, который у вас здесь открыт. Нажимаем на него и здесь вам нужно нажать по любой картинке, по которой захотите выполнить таким образом задачу. Вот моя задача стоит 11 долларов. Оплата прошла успешно. Теперь возвращаемся на главную. Чтобы нам вывести здесь деньги, возвращаемся вот в мой кабинет. Нажимаем Withdraw Method, нажимаем Add Withdraw Method, добавляем свой кошелек для вывода денег. Прописываем здесь кошелек, на который вы хотите получать выплаты. Здесь прописываем пароль для вывода денег и нажимаем кнопочку Submit. Итак, кошелечек мы добавили. Теперь нажимаем кнопочку вывести деньги. На балансе видим у меня 11 долларов. Прописываем ту сумму, которая у вас на балансе. Прописываем пароль для вывода денег и кошелек, куда мы хотим вывести деньги. Нажимаем вот на стрелочку, кошелечек и нажимаем кнопочку подтвердить. Итак, наш вывод денег на рассмотрение. Сейчас мы подождем от одной до трех минут и я вам покажу, что данный проект платит. Он запустился сегодня пару часов назад, так что можно сюда зайти для тех кто хочет и кто понимает риски инвестирования в интернете. Так, вот она выплата, на 11 долларов у меня уже на кошельке, все нормально, проект платит, также в самом проекте написано ⁇ Успех ⁇ Кому данная тема интересна, еще раз внимательно почитайте правила инвестирования в интернете, никогда не инвестируйте последние деньги, либо же заемные деньги. Я всегда в своем видео это все вам говорю, и я вам показываю способы заработка в интернете. На этом именно все, всем кому понравилось видео ставьте лайки, пишите свои комментарии, всем желаю хорошего дня и всем пока.